Значит, по поводу 280 лошадиных сил устанавливаем мы только на две модификации, на две большие лодки. Это rv 6 нш и рв 7 ша В данном видео, значит, РВ-6НШ на 8 посадочных мест. А лодки рв 6 n 6-метровые небольшие наши лодки, будут продолжаться с двумя с лошадиными силами. Это достаточно много для этих лодок, запас по мощности есть, он закрывает большинство потребностей наших клиентов.